Привет, ты на канале Magic Pets, я София, справа Миша. А я Юмичу, будильник же еще не звонил, чем мы проснулись-то? Сегодня наша хозяйка Аня уехала по делам и к нам должна прийти няня. Я лично не очень хочу с няней сидеть, надо придумать план, как мы от нее сбежим. О, будильник. Ладно, давайте вставать. What? Да, Миш, давай вылазь. Юми, вырубай его, давай. Ага. Ребята, а на канале Magic Family вышел наш новый челлендж с Аней. О, это точно, это был капец. Кстати, не забудьте лайк поставить нам. И комментарии пишите, потому что они появляются в видео. А еще в описании есть ссылки на все наши новые соцсети. Подписывайтесь на наш Телеграм, Яндекс, Зен и ВКонтакте. Да, этим вы очень нам <смех> поможете. Ладно, погнали, пока няня нет. Умываться, завтракать, гулять. А, а может мы ее дождемся? Нет, Миша, мы уже самостоятельные собаки. Миш, быстрей. Да иду я. Первым делом с утра идем в туалет. Кто в туалетах, кто в душ. Меня, подождите. Так, не подглядывайте, я заняла унитаз. Да тут и подглядывать не надо. Уже пахнет, хи, -хи. А я чур первая душ принимаю? Нам надо поспешить, скоро я не придет. Я спешу, я, я уже умываюсь. О, облегчение. Какая я все-таки красивая. Самая красивая из всех. Вообще-то это я тут самая красивая. Хватит спорить. Пошлите лучше найдем, что пожрать. Не пожрать, ювичу, а по покушать. Что у нас на завтрак? Для начала надо открыть этот большой антарктический шкаф. О, мой собачий бог, это холодильник, Юмичу. Сейчас что-нибудь найдем. Аккуратнее, Софи. Так, -с, без паники. Это мой последний день на Титанике. Мда. Походу в Антарктиде продукты закончились. В духовке тоже пусто. В помойке тоже таракан сдох. Юми, надо говорить, не таракан сдох, а мышь повесилась. Может мы найдем, куда они наш корм положила? Или хоть крошечку какой-нибудь еды. М да. Везде какое-то барахло, а пожрать нечего. Может, не оно подождем? Ага. А пока что будем довольствоваться водичкой. У нас сегодня диетический день, будем водой питаться. Запасы у нас достаточно. Ага. Никого мы ждать не будем. Сейчас позвоним кицелевичи и спросим у ее совета. Ага. И рецепт как питаться мышами, которые у нас в холодильнике повесились. Миш, не тупи, залазь, давай. Я, я, я, я не могу. Миш, у нас мало времени, Няня скоро придет. Давай, давай, смотри, я тебе покажу, это просто. Прыг, скок, раз и все. Да, в общем, еще очень понятно объяснила. Миш, давай. Если запрыгивать не получается, подтягивайся на передних лапах. И карабкайся. Давай, давай, Миш, давай. Ха -ха -ха. Ого, Ха -ха, у меня получилось. Да, Colonel, молодец. Ладно, давайте, кися Алиси наберем. Вдруг что подскажет? А, ну привет, козявки. Алиса, что у тебя там со связью-то? Что такое? Да, качество что-то не очень. У меня тут телефон деревья не Possibly очень ловит. Че заняйте? Аня по делам уехала, у нас нера не приезжает. И что? А мы хотим от нее сбежать. Ничего. И жрать нечего. Ну так пойдите в магазин сходите. Пока ага, она не приехала. А на какие шиши, мы потом в магазин пойдем? А вы у Ани карточку украдите. И на эти деньги купьте пожрать. А потом няня придет. Вы ее попросите куда-нибудь вас отвезти. Мы и так с ней на море поедем. Ну вот, там-то вы от нее избежите. Разве так можно? Тихо, Миш. Круто ты придумала, киса Алиса. Да, киса Алиса у нас всегда самая хитрая. Ты-то как там в деревне отдыхаешь? Классно тебе? Не заставляют там тебя картошку копать. Огусы а собирать. Огород поливать. Ничего меня тут не заставляет. Я тут вообще как в раю. Хожу целыми днями гуляю. Валяю, загораю, мышей ловлю. Круто тебе. Ага. Круто, не круто. Мне кажется, план киса Алисы вредный. Ой, Миш, вечно ты, а. Что еще в этой жизни делать, как не вредничать? Вот именно Тихо, план? Ладно, давайте. Я лично пошла кушать. Надеюсь, вам удастся себе пропитание найти. Давай, киса Алиса, до связи. Так, я помню, где я карточку везла. Вот она, вот тут была, на столе. Так, вот. Отлично. Идем за продуктами. Чур несет обратно домой, тот кто последний. Эй, нет, так нечестно. Сейчас ты неуклюжая мишка, не будешь последний. Эй, подождите, нет. Я не умею так быстро по лестницам спускаться, как вы. Ты же сама это сказала. Так, надо дверь открыть. Так вон кнопка. Я побежала. Давай, Миш, загоняем Софи, она уже выскочила из ворота. Разве нам не через калитку? Да ладно, сестры, мы тут и пролезем, мы же не жирные. А, нет, я, пожалуй, я, пожалуй, пойду все-таки через и через дверь. Да иди сюда, друзья. Нет, не люблю правила нарушать. Миш, мы их уже нарушаем. Я просто с вами за компанию. Ага, и мы, как всегда, с ними будем виноваты. Классно. Слушайте, ребят, а что-то дорога-то такая активная. Очень много машин. Очень страшно. Надо нам такси поймать. Давай, Миш, лови такси. То есть, вы будете Да ладно, Юмичо, она просто трусишка. Все, приходится мне одно делать. Чего я тебе одно, Я тоже тебе помогаю. Ага, конечно. Девочки, не сольтесь. Так, садимся тут и ловим машину. Смотрите, беременная кошка. Где? Вон сидит. Я никого не вижу. Конечно, вряд ли ты можешь видеть попой. На попе у тебя глаз-то нет. Так где она? Вон сидит. Где? Повернись, Миша. ого. Уходи с дороги. По-моему, ей все равно. А вот и нет, надо еще погромче залаять. Давайте раз, два, три, все вместе. Вы серьезно думаете, что мне страшно? Смотрите, какая-то машина остановилась. Здрасте, а доведите нас, пожалуйста, до магазина. Не понял. Вы что, говорящих собак не видели? Первый раз в жизни вижу. Ладно, садись, что Класс, столько денег у нас нет. Спасибо. Это что, пранк какой-то? У вас какие-то микрофончики там, да? Ага, да. Попе спрятаны. А, это шоу, скрытая камера, да? Наконец-то в телек попаду. Ох, спасибо вам большое, добрый человек, вы нас очень выручили, мы вам так благодарны. Все, хватит, Миш, уже пошли. Давай, велась. Всю машину мне испачкали. А, извините, извините. Так, главное теперь в магазине нам не потеряться. Давайте корзину берите. А что мы покупать-то будем? Да что угодно, Аня, платит. Это случайно не наши няня? Точно, да, вроде не пахнет, как наш няня. О, давайте возьмем салат. Будем вегетарианцами. Ну да. До места мы все равно не дотянемся. А еще можно огурчик. Я вот люблю огурчики. О, ну ты, Миша, сгулялась. Ни в чем себе не отказываешь. Пошлите яйки купим. Мне кажется, Миша потерялась. Миша, мы тут в яйках. Яйки, яйки, яйки. Это где? У курицы под попой. Ей. А курица где? Миша, ну точно не в хлебе. О, я вас вижу. Неужели? А где курица? Ой, все. Вот они, яйки Мегалодона. Мега чё? Копчо. Чё? Ничего. А давайте кефир возьмем, чтобы мы вообще весь день в туалете сидели, да? Чё смогли-то достали, не жалуйся давай. Слушайте, может нам нужно просто собачьего корма купить, а? Да ну, его мы и так каждый день едим. Так, пробиваем наши яйки. Супер, спасибо, Аня. Спасибо мне. О, смотрите, что я нашла. Давайте купим, а? Софи, зачем нам трусы? Вообще-то я про попыты. Ладно, пойдемте уже домой. Ага, идем. Что-то у нас тут какой-то запор прям. Собаки, кошки тут всякие ходят. Здорово, чуваки. А они что, не разговаривают? Вы что, чуваки, не местные? Может, их разговаривать никто не научил? Вы что, глухонемые, что ли, а? Чуваки. Юми, хватит их чуваками называть. А кто они? Ты на них посмотри. Да, чуваки? Эм, ну, ладно, тогда что, пока в другой раз поболтаем. Эм, помолчим в смысле. Пока, чуваки. Ого, котята. Здорово, чуваки. Юми, хватит. Ой, похоже, вот этот маленький, слепой на один глазик. Надо Ани потом их показать, что они тут обитают. Может, мы вам как-нибудь поможем, чуваки? Мне кажется, этот котенок на кейсу Алису наш похож. Эй, вы что, а тоже глухо мы? Чуваки! Так, все, хватит, пойдем. Ох, усобачилась. Итак, уважаемые пушистые хвосточлены команды, сейчас мы должны взять себя в лапы и волшебно сработать, как мы умеем, как настоящая мэджи-группировка. Готовы? Я не поняла. Что делать? Салат! А, поняла. Тарелочки-вертелочки... Муравушка, муравушка. Сим-сим, откройся, ножа самурая бойся. Будешь кушать огурец, станешь мистер молодец. Будешь пить кефирчик, станешь как вампирчик. Миша, при чем тут вампирчик? Просто рифма классная. Если так сочинять, то можно сказать. Будешь кушать яйки, станешь как бабайка. А вампирчик смешно, да? Угу. Ладно, проехали. Сейчас мы совершим посвящение детеныша мегалодона в наш супер-пупер Мэджик салат. Юми, что происходит? Ты пытаешься яйцо зарезать или что? М -м -м. Можно просто по яичку спокойно разбить их в тарелочке. Неплохо. Ладно, давайте приступать к завтраку. Мишань, подавай нам блюда. Юмичу! Софи! Это, конечно, очень необычный салат, но мне нравится. Вилок в вашем ресторане, видимо, не подают, а по-моему, так намного удобнее. Слушайте, а почему, мне кажется, что, почему мне кажется, Юми, что у тебя вкуснее, а? Ну-ка, дай-ка я попробую. Только не травушку, муравушку. У тебя реально вкуснее. В чужой миске всегда вкуснее сосиски. Ладно, погнали, скоро уже няня приедет, давайте. <сев ty> <squares> <сев Kannadina> Подожди, давайте, быстрее доедайте. Юми, а ты доедать от� не будешь? Можно я за тобой то <сев khi imitation> Да хватит жрать, пошлите уже. Понятно, почему вы такие жирные, а я такая стройная. Чего? А что это мы толстые, мы не толстые? Ладно, ладно, пошлите. <сев clay> Пока, салатик. Может мы еще увидимся. Тук-тук, здравствуйте, детки, я ваша няня. Здрасте. Здравствуйте. Здорово что это такое у вас тут? Поплит, симпл, димпл, симпл, димпл, Какие странные слова вы говорите. Это ваши игрушечки, да? Да, для видеоуничтожения. Ладно, сейчас времени у нас играть нет, потому что позвонила ваша хозяйка Аня и сказала мне отвести вас погулять на море. Классно. Да. Ура. Пойдемте. А можете вы нас понести, а то по неудобно идти? Хватит капризничать. Смотрите, как красиво, какое море. Любуйтесь и радуйтесь. А зачем белые залазим. Почему нельзя сразу идти купаться? Потому что тут красиво и вообще вам нужно немного погулять. А не могли мы по -по -по лучше место погулять найти? Хватит жаловаться. Что вы такие нытики? Гуляйте давайте. Да мы вообще-то пытаемся как-то, знаете ли. Просто мы же не думали, что мы по горам лазить будем. Так, я вам тут не ваша хозяйка. Вы меня должны слушаться. Я с вами сюсюкаться не буду. Вы вообще-то в опасное место. Водите. Да, вот Миша по таким лестницам боится спускаться. Что за трусливая ты такая собака? Иди сюда скорей. Не-не-не, у меня лестница фобия. Я по обычным лестницам медленно спускаюсь, а тут вообще страшно. Вот же какая ты капризуля. Эй, чуть Няня, спустите ее на ручках. Она все равно не пойдет. Носи их тут еще на ручках. Смотрите, какие прекрасные волны. <свы> да уж прикольно. Давайте, купайтесь. Да что-то не очень хочется, если честно. Купайтесь, давайте мне хозяйка сказала вас на море отвезти. Эм, ну просто тут так много камней, и, и, и, и спускаться не очень удобно. И волны такие сильные, может не будем купаться, а? А где ваша подружка Юмичу? Куда она сбежала, а? Самая непослушная девчонка. Придется теперь ее искать идти. А ладно, мы тут пока что подождем вас, постоим, тетя няня. -ня. Да уж, вода не очень. Юмичу, ты где была? Няня ушла тебя искать. А я вернулась с сюрпризом. Софи, как ты отстегнула поводок? Давайте отстегивайтесь. Я поняла, Юмичу, что ты нам здесь за сюрприз притащила. Я, кажется, поняла твой способ сбежать от няни. Мне тоже удалось залезть. Что, вы уже просили Кли? мою идею, да? Я расплатилась с Аниной карты и взяла нам в аренду корабль. Юмичу, это не корабль, это саб. Давай залазь уже. Я теперь только не знаю, как на него залезть. А я думала, это лодка или серфинг. Это называется саб-тоска. Саб, не саб Давайте я тушь залажу и все, отправляемся! Юми, какая крутая идея! А тут мы можем даже покупаться! Да, крузу я придумала! Будем плыть по волнам! Смотрите, там няня на берегу, бегает, кричит нас! На Она вообще грубиянка! Мы от нее уплывем! Вот именно, мы сами себе хозяева! Тут водичка такая классная, давайте искупаемся! Бррр, какая вода холодная, запустите меня обратно, а! Брр, класс! Какая чистая, прозрачная, кайфури! Так, хорошо, не жарко. Приветик, я дома, ребята, вы где? Хм, странно, вроде все уже должны были вернуться с пляжа. Что происходит? Так, ну и что, Юмичу? Ну и вот мы приплыли на какой-то необитаемый остров. Что мы тут будем делать? А может устроим выживание на необитаемом острове? А, тебя не смущает, что скоро стемнеет? А, к а ней влетит.